Здрасте, участники психологического канала Немиркин. Как вы видите себя? Уверены ли вы в том, кто вы есть, и вам это дается с большим трудом? Видеть в себе ценность и значимость, несмотря на то, что думают другие и через что вы проходите, очень важно для вашего общего благополучия. Это может повлиять на то, как вы думаете, чувствуете и действуете по отношению к себе, а также на то, как вы позволяете другим относиться к вам. Хотя многие могут думать, что низкая самооценка похожа на человека, который все время сидит в одиночестве и не хочет ничего делать. На самом деле она может проявляться по-разному, и некоторые из них могут вас удивить. Поэтому, чтобы подробнее разобраться в этой теме, вот семь привычек людей с низкой самооценкой. Первое – промедление. Вы постоянно откладываете или избегаете дел, которые должны сделать? Будь то проект по работе или ответы на электронные письма и сообщения, эта привычка откладывать дела на потом может быть следствием низкой самооценки. Согласно нескольким исследованиям, посвященным самооценке и откладыванию дел, было установлено, что люди с низкой самооценкой склонны больше откладывать и откладывать выполнение своих задач, поскольку это может оправдать плохую работу и негативные результаты. Чтобы защитить свою самооценку от возможности неудачи, вы можете целенаправленно саботировать себя на ранних этапах. Таким образом, если вы получите плохую оценку или допустите ошибку, вы сможете обвинить в этом обстоятельства в условиях ограниченного времени, а не свои способности. Второе – пассивность. Активно ли вы предпринимаете шаги для достижения своей мечты или просто позволяете всему происходить с вами? Еще одна привычка, которую вы можете выработать из-за низкой самооценки – это пассивность. Это может означать незаинтересованность и отстраненность от повседневной деятельности, а также то, что вы позволяете возможностям пройти мимо, не задумываясь о них. Когда у вас низкая самооценка, вы можете считать, что не способны достичь своих целей или мечт. В результате вам может не хватать мотивации и желания попробовать или предпринять шаги, чтобы приблизиться к достижению желаемого. Если вы обнаружили, что желаемое кажется вам слишком подавляющим и почти недостижимым, попробуйте разбить его на более мелкие шаги. Если вы хотите стать автором, но вам трудно писать, вы можете попробовать пойти на курсы или поговорить с людьми об их опыте в этой области. Постепенно вы можете обнаружить, что становитесь более активным в достижении желаемого. Номер три. Негативные разговоры о себе. Вы очень строги к себе? То, как вы говорите с собой, может повлиять на ваши отношения и поведение. И если вы склонны очень негативно отзываться о себе, то, скорее всего, ваша самооценка пострадает. Возможно, вы слишком критичны к себе. Вы вините себя за то, что не можете контролировать или всегда сосредоточены на негативной стороне вещей, вместо того, чтобы смотреть на картину в целом. В конце концов, если вы постоянно окружаете себя критикой и негативом, ваше психическое и эмоциональное здоровье пойдет под откос. Поэтому, если вы заметили, что склонны к негативу, постарайтесь лучше осознать, что вы говорите себе, и задайтесь вопросом, правда ли это. Помогают ли эти мысли вам или просто излишне тянут вас вниз? Номер четыре. Изоляция. В последнее время вы игнорируете звонки и приглашения друзей. Это нормально, когда время от времени хочется побыть одному. Но это может стать причиной для беспокойства, когда вы начинаете изолировать себя на долгое время от всех окружающих. В связи с последним пунктом, низкая самооценка может привести к негативным мыслям и убеждениям. Например, к мысли, что вы недостойны дружбы или любви. Или убеждение, что вы – обуза для окружающих. В результате вы можете начать изолировать себя от близких. К сожалению, делая это, вы можете только усугубить свои размышления, часто до такой степени, что они перестанут соответствовать истинному и реальному. По этой причине важно выходить на улицу, встречаться с людьми и не давать этим негативным мыслям взять верх. Номер пять. Угождение людям. Соглашаетесь ли вы на планы, несмотря на свою занятость и недоступность, только потому, что не хотите никого расстраивать? Когда у вас низкая самооценка, вы можете начать угождать другим, чтобы почувствовать себя нужным и принятым. Хотя это, конечно, хорошо – хотеть помогать и заботиться о других. Это может стать проблемой, если вы делаете это только для того, чтобы получить одобрение, или если вы жертвуете ради этого всей своей энергией или душевным благополучием. Угождение людям также может привести к истощению и выгоранию, поскольку вы берете на себя гораздо больше, чем можете вынести. Поэтому прежде чем строить планы для других людей, не забудьте подумать о своих собственных потребностях и желаниях. И установите для себя здоровые границы. Номер 6. Перфекционизм. Вы всегда перетруждаете себя, пока проект или задача не будут выполнены до совершенства. Когда вам кажется, что вы недостойны или недостаточно хороши, вы можете пытаться довести до совершенства окружающие вас вещи, чтобы создать иллюзию успеха и достижений. При низкой самооценке вы можете беспокоиться о том, что другие считают вас некомпетентным и пытаться все сделать идеально. Однако, поскольку это невозможно, вы можете оказаться еще более напряженным и перегруженным, иногда до состояния выгорания. Поэтому, хотя это трудно признать, постарайтесь напомнить себе, что совершать ошибки – это человеческое свойство. И Номер семь. Неумение принимать комплименты. Вы чувствуете себя неловко, когда кто-то хвалит вас за хорошо выполненную работу. Согласно исследованию, в котором изучалась связь между самооценкой и позитивной обратной связью, было установлено, что людям с низкой самооценкой, как правило, труднее принимать комплименты. Это происходит потому, что ваше ощущение собственной никчемности противоречит положительной обратной связи, которую вы получаете. В результате вы можете оказаться неспособным принять похвалу или подумать, что сказанное не соответствует действительности, или из-за недопонимания. А вы боретесь с сознанием своей ценности? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в поле описания ниже. Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, и именно поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Большое суперспасибо за участие в этом путешествии!